Если никто идёт страха, вошли Это находжение риту П. Туда, а? Стал он. целым Здорово, щеглы! Всем своими руками будем делать сосиску в тесте! Сосиска в тесте! ха ха ха ха давайте только без всяких вот этой пошлостей! Сосиска! О-о-о-о! ПОСЛАШ, Здорово, щеглы! Сегодня своими руками будем делать подарок от Эльдорадо! Да нет. Блин, да как от этого вернуться, да блин. Да куда ты Ах. Ладно, ну его на. А я просто получил как фуинд. Щеглы сегодня своими руками будем изучать самооборону. Если ваш сокамерник украинец, то... Есть прием, который поможет вам. Если вам понравились, это Рита и хотите следующий выпуск, то обязательно ставьте лайки Подписывайтесь, делайте репосты, рассказывайте друзьям И я не знаю, что тут в миру Ну а с вами был Маталь. И серый MLG До скорости Три